Веки припухли, глаза покраснели, а под ними залегли тени. Возможно, это признаки развивающейся болезни. Болезни глаз. Белкам глаз, как морским жемчужинам, положено сиять белизной с легким оттенком перламутра. Желтая склера указывает на заболевание печени и камни в желчном протоке а голубая на недостаток кальция в организме и уязвимость соединительной ткани, которая ведет к растяжению связок, вывихам и другим травмам. Но может вы весь день сидели на сухом пайке, занимались фитнесом, парились в бане, в общем сильно потели, а пили мало, тогда речь идет об обезвоживании. Конъюнктива, слизистая оболочка, выстилающая нижнее века изнутри, должна быть ярко-розовой, а на бледная Значит, в организме накопилось много кислоты и шлаков. Так бывает, когда почки и печень не справляются с детоксикацией внутренней среды. Брови. Приходится то и дело корректировать форму бровей, значит вы решаете проблему не с того конца. Устраняете последствия, вместо того, чтобы бороться с причиной. Густые и кустистые всегда были или недавно вдруг стали активно расти. Плюс проблемы с циклом указывают на дисфункцию яичников. Редкие и тонкие тоже могут быть сигналом гормонального дисбаланса. Брови поредели со стороны висков, щитовидка, страдает от недостатка йода. Брови срастаются, это может говорить о склонности к повышенному давлению. Проблемы на носу. Бледность кончика носа свидетельствует о гастрите. Если нос побелел целиком или даже вместе со лбом, значит артериальное давление упало ниже нормы. Если наоборот ярко покраснел, давление повышено. Нос выглядит более смуглым, чем остальное лицо, прямо таки бронзовым, а на его крыльях заметно сине-фиолетовые прожилки. Поры кожи расширены, не исключены проблемы с печенью. Другая причина – увлечение солярием, тепловыми процедурами, обжигающими напитками, горячими и острыми блюдами. Сухая кожа губ. Губы должны быть слегка влажными, ярко-розовыми и сияющими без всякой помады. Сухая кожа губ, долго не заживающие трещинки с желтой корочкой в углах, бывают при кандидозе, слизистой оболочке рта, герпесе, гастрите, анемии и сахарном диабете. Но может вы едите все только вегетарианское и обезжиренное, поэтому организму не хватает железа, жирорастворимых витаминов А и Е а также витамина В2, который содержится в желтке, печени и сыре. Уделите внимание глазам. Синяки под глазами в 99 случаях из 100 объясняются переутомлением и недосыпанием. Но могут быть и другие причины. Например, фиолетовые указывают на аллергию, желтовато-восковые проблемы с сердцем, розово синие с мочевым пузырем, синевато-сиреневые синяки на дефицит железа желтовато-коричневые, на склонность к запорам, болезням печени, желчного пузыря или почек. На веках под глазами на щеках появились плотные отеки, нажимаете на них пальцем, а ямки не остается. Это микседема. Развивается она, когда щитовидка сильно ленится, а виной тому дефицит йода или аутоиммунный процесс. Поспешите к эндокринологу. Морщинки Морщинки на лбу Короткие, продольные, свидетельствуют о склонности депрессии к неврозу. Складка между бровей сигнализирует о возможном гайморите. Толстая кожа лба, изрезанная глубокими морщинами, бывает у женщин с проблемными почками, а решетка из бороздок у тех, чья печень не в порядке, кто переедает и увлекается продуктами животного происхождения. В этом случае стоит пересмотреть свой рацион, есть меньше мяса. Больше овощей и фруктов. Скромнее порции, а кожа разгладится. Если она на лбу слишком бледная, не забывайте измерять давление. Возможно, оно понижено. Гусиные лапки в уголках глаз свидетельствуют о снижении слуха и предрасположенности к мигрениям. А еще они часто встречаются у людей с больным желудком. Морщинки на щеках, разбегающиеся по диагонали, связаны с гипертонией и нарушением кровообращения в ногах у переносицы заболеванием мочевого пузыря и почек, вокруг носа и губ с нездоровым желудком. Морщинки над верхней губой, выстроившиеся в ряд, говорят об эндокринных сбоях или спастическом колите, ведущем к запору. Ну а глубокая складка между нижней губой и подбородком – верный признак проблем с кишечником. Пигментация. Иногда об изменениях в организме сигнализирует появление пигментных пятен на коже. Например, пигментация в виде полумаски, покрывающей щеки и лоб, говорит о том, что вы беременны уже по крайней мере месяца два. Награждает такой полумаской, хлоазмой гормон беременности – прогестерон, повышающий чувствительность кожи к ультрафиолету. После родов она исчезает, хотя и не сразу, но под действием загара может проступить вновь уже без всякой связи с беременностью. Пигментация на щеках может говорить о дисфункции яичников и предрасположенности к миоме матки и эндометриозу. Итак, берите на заметку и будьте здоровы! Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.